Всем привет! Меня зовут Валерий Летенков. Сегодня я хочу рассказать вам про наш кейс Покупка нежилого помещения с последующей сдачей в аренду Приносящую нам прибыль 21% годовых В феврале 2019 года нам было приобретено нежилое помещение С муниципальных торгов у города Общей площадью 44 квадратных метра Цокольный этаж в жилом доме Помещение было куплено за сумму 2 миллиона 600 тысяч рублей. Рыночная стоимость данного помещения составляет примерно 4 миллиона рублей. Помещение расположено по адресу город Москва, Нагатинская набережная, дом 54. Помещение имеет отдельный вход со стороны Нагатинской набережной, коммуникации там центральные, разбито оно, состоит оно из двух комнат, есть санузел, высота потолков 2,7. Соответственно, у города, когда мы приобретали это помещение, оно было под ремонт. Так, а давайте теперь сделаем вывод и посчитаем математику. Помещение полностью под ключ получается, нам обошлось в 2 миллиона 880 тысяч рублей. Арендатора мы заселили за 50 тысяч рублей ежемесячно. Получается 21% годовых у нас выходит с арендатором. Но на данные помещение у нас есть дополнительный доход. Об этом здесь озвучивать не буду. И если данное помещение сейчас выставлять на продажу, то рыночная стоимость у него будет где-то от 5 до 6 миллионов. Можно ожидать, что мы за эти деньги его продадим. Это помещение наше, что будет видно по документам. Посмотреть его можно будет в любой момент. Я буду организовывать на данные объекты, которые мы покупали для себя, экскурсии. Поэтому записывайтесь, звоните. Организуем экскурсии, покажем, расскажем все подробнее.